Перед началом видео хочу сказать то, что в моем телеграм канале вы можете заказать а, услуги сведения по достаточно демократичным ценам, также прошло 11 ноября, поэтому цены на сведения уменьшились с 500 до 300 рублей, а, акция будет продолжаться до конца месяца, обязательно обращайтесь ко мне, не забывайте подписываться на группу в телеграм, там всегда выкладываются пресеты а, с видео и другая полезная информация. Здарова, чупики! Сегодня разберем такую тему, как идеальная реверберация и дилей. В принципе, основное, что стоит знать, это первое, что мы делаем. Число 60 тысяч, почему именно 60 тысяч можете прочитать в интернете, делим на BPM нашего трека. В данном случае это 140. Делим на 140. Получаем такое число. Это число мы делим на 2. И дальше делим его на 2 на 2 на 2. Все, вот у нас есть список. Определенный список. Также можем воспользоваться uh, Delay Reverb Time Calculator. Ссылку я оставлю в описании. Но на самом деле таких uh, подобных штук очень много в интернете. Сюда вводите BPM, он вам рассчитывает. На... Значит, я подготовил таких два uh, канала. ревербератор и Delay. Посмотрим первый ревербератор. Значит... Uh, 54 при delay, и decay у нас 1.07. При delay в данном случае я подбирал uh, на слух, а decay взял с калькулятора. Вот нас видим, первое, одно из чисел, которое у нас получилось вот здесь, это 1.07, ну вот 107, мы ставим как 1.07 секунд. Это понятно, думаю. Дальше идем к delay. Uh, значит, это... Uh, в дилей я взял э, кнопочку MS, вот здесь вот нажал, ваш дилей в Альхале она тоже есть. Давайте посмотрим. Так, вот в Альхале поставим дуал, например. И вот э, могу поставить миллисекунд. И здесь выбрать, например, возьмем табличное значение. Если я хочу одну восьмую, я беру 250. Ставлю здесь 250. В таком случае поставлю сингл, а, и все. Значит, фидбэк ставлю поменьше, делаю low-cut, high-cut. Тут можно дальше играть с настройками, но суть, я думаю, вы уловили. То, что вы можете считать а, через калькулятор и получать нужные вам значения, либо вы можете а, искать их а, на сайте. Вообще, я рекомендую использовать и тот, и тот способ. Они немножко в миллисекундах отличаются, а, результаты получившиеся, но а, в этом нет ничего страшного. А, по поводу настроек, а, на примере Валихала возьмем. При это значение, через которое делей начнет а, срабатывать. То есть через 54 миллисекунды у меня а, начнет а, срабатывать дилей на вокале. Давайте посмотрим это. Я Отключу все посылы, оставлю только ревербератор. Мы будем все слышать только звук ревербератора. <с tricks> Если мы поменяем пределы в ноль. <с Survivor> Я думаю суть вы услышали, дикей это время, после которого уменьшается вот этот вот реверберация, ну, то есть, э, 70 секунд. И вот так дальше она будет делать, если мы поставим, например, 3 секунды. Я думаю суть вы уловили, а Работа дикее. Это объяснять не надо, также всегда хочу подметить делайте лоукат, хайкат. Это есть в основном в плагинах, у вас везде, в принципе, встроенных. Но если его нету, то делайте его вручную через Pro 3 Для чего это надо? Это надо для того, чтобы реверберация была чище. Также и как дилей. Тоже в Альхали здесь есть крутилки, с помощью которых я могу регулировать вот этот, срезать ненужные мне. Uh, и ваш дилей. Тоже есть хайпас и лоу пас. Давайте поставим, например, хайпас pass на 100 Гц. И остальное накрутим сами через q 3 про... Для чего это надо? Тоже, чтобы... Дилей был чище, также с помощью дилея вы можете, в некотором роде вы можете управлять а, а, стилем песни. Например, если я срежу высокие частоты, боишься, получается какой-то лоу-фай звук. Если я наоборот буду срезать нижние частоты, боишься, это... то дилей а, становится яркий, а, что тоже может а, в неком роде, в зависимости от жанра, меняться. Все это вы должны брать в расчет, поэтому не забывайте об этом. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите мне в телеграм по поводу сведения, все ссылочки будут в описании, ставьте лайки. С вами был Феликс, всем пока.